Конечно же, этот простой рецепт фаршированной рыбы, запеченной в духовке, всего лишь один из многих, но мне вот он очень нравится, получается рыбка как бы сразу с овощным гарниром, просто и вкусно. Рецепт приготовления фаршированной рыбы, запеченной в духовке, как мне кажется, должен быть у каждой хозяйки свой личный, я вам рекомендую этот рецепт менять так, как вам фантазия подскажет, может быть, вы больше любите баклажаны, Заменяйте кабачки смело. Словом, никогда не бойтесь экспериментировать, а я вам желаю удачи. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Рыбу подготовим к фаршированию, как надо. Достанем косточки, отделим голову, и так далее займемся начинкой. Обжарим сначала лук и морковь, потом добавим кабачки, вино и немного водой, и дальше уже тушим на маленьком огне до готовности. Два самого пилингаса со, натираем солью и перцем изнутри и снаружи, выкладываем по центру готовую начинку, и защипываем края. Три. Запекаем прямо напротив не до тех пор, пока рыба не станет румяной со всех сторон. Четыре. Все. Приятного вам аппетита. Вкусняшки, подписавшимся. Вкуснее тем, кто подпишется. Вот из чего готовим блюдо. Пеленгаз 1 штука, свежий, кабачки 2 штуки, или один большой, морковь 2 штуки, лук 2 штуки, специи, по вкусу, вино белое сухое 1 стакан, количество порций 4-5. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Удачи, друзья, заходите.